Вот мы стоим уже третий или четвертый день, и мы не ели нормально уже 3-4 дня. Вот ребята, которые, которых бросили просто тупо на пушечное мясо, Вот все они тут собрались. Сейчас нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, типа хотят нас уволить, типа... Завтра говорят, типа, есть. мы будем уволены, а сегодня нас отвезут в попадай. никто не согласен с их разговорами. Вот мы все тут стоим уже. Мы сколько уже тут стоим? Три-четыре дня мы тут стоим, пацаны. Чисто нас убрали. Нас просто пустили на пушечное мясо, Вот все ребята тут. Еле вы... Кто вырвался, кто остался жив, вот мы тут стоим. И нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, чтобы они прикрыли сами себя. Что, задним он Да, они хотят нас уволить задним числом, как тех, которые не вернулись, вот не приехали сюда, которые остались в полку. А мы находимся вот тут вот. Вот. Они нас привезли, как будто на учение. вот. Да. Не вывозят тела, ничего да, не могут. Да. Да, не могут. Вот. Мы сейчас ждем, пока нас пере... просто переведут через границу нам уже третий день говорят, что нас отвезут, нас никто домой не везет. Скажи, что мы спали на полу и без да. вот. палаток без еды, вот. без воды. Вот где мы спали. Вот. У нас все ноги мокрые. Не знаем, что уже делать. Вот так вот они работают. Они хотят и сами потом себя говорят, прикрыть. Армия России. Да? Мы приехали сюда в зале